Тренерские технологии, что должен знать и уметь тренер, какая группа готова начать? Да давайте мы, наверное, все. Сегодня... Да давайте. Все, знать, уметь. Ну, мы выяснили, что знать и уметь это разные вещи вообще. Серьезно? Согласен. Да. Это 70% времени премии измалов. Значит, дальше. Да Дальше Значит, всего за какие-то полторы минуты суть уметь. О, да, должен уметь уметь и логично, и, э, логично мыслить mm -hmm. и доступно излагать информацию. То есть Если нет, мы изблюдаем практически не можно, не нужно другие. Попробуйте Жас, сейчас не обладать, мы с вами пообщались. Подстраиваться под аудиторию и вести ее. Ну, я думаю, разными пунктами контроль, можно записать так и так, ну и из того, что человек, который является да, тренером, должен знать, знать методологию преподаваемой информации, преподаваемой информации. Их методологию преподаваемой. Да. <сер ciglio> Коротко ее. Вы же нас Это кроме обычной риторики и ораторского мастерства в том числе и работа с битчартом, и работа с презентациями, и технологии Powerpoint, и все, что может относиться сюда, в том числе и там, где тренер стоит, <связано> откуда вещает, и чисто вот такие презентационные навыки. <связано> Еще, наверное, такая группа, как стратегическая аналитическая То есть умение снять запрос на умение понять, чему учить. <связано> <да>? <связано> и <связано> также uh, умение... Пост-тренинга да, оценить качество э, своей работы и для саморазвития делать какие То есть, ну вот аналитическая некая внутренняя работа. Тренера, обязательно нужна. У меня получилось три основных блока. Первый ⁇ это навыки ведения, да, то есть работа с группой, собственно. Публичка, управление групповой динамикой, убеждение, импровизация, преодоление сопротивлений. Да, вот. Все, что мы с группой делаем, ввести да? их, вывести, кого-то оставить. Ты нам не нравишься, да, ты будешь зайти. Так и ходи, да. Подстройка, ведение группы, там создание настроя, айсбрейкеры, все прочее. Технология разработки, да, отдельный большой блок разработки и адаптации. Задачить под потребности заказчика, потребности группы, анализ эффективных моделей поведения, соответственно, построение общей логики программы, разработка тренинговых модулей и конкретных упражнений для решения конкретной задачи. Ну и, собственно, все это написать. Да? Подготовка дизайна тренинга, раздаточные материалы, презентации и все необходимые вещи. А, ну, когда думал на эту тему вот из опыта работы с тренерами, а, две технологии, которые мне всплыли как наиболее проблемные может быть да? первая э, технология это ну, вот, все-таки частенько туда нас валят в эту вот привычную модель поведения да? вы сидите, я, вы, вернее вы слушаете и я говорю да? то есть нашинковка тренинга мало-мало теории да, теории практики теория да? выстраивание тренинговой программы в этот самый слоеный гаражок. Вместо одного большого, не сильно пропеченного кепса. И вторая технология, вроде как совсем не отсюда, да? Но это на самом деле ключ к профессионализму тренера. Но ну, вот тут говорили там, подстройка ведения. По большому счету, то, что мы делаем постоянно, это профессиональные переговоры. Это стыковка противоречивых позиций. Заказчика, который хочет меньше платить, больше получает, да? Участников, которые хотят ничего не делать и тоже больше получают, да? Наоборот. Нам надо договориться их, состыковать их представления, да? И те модели, которые действительно работают. То есть фактически хороший тренер, это хороший переговорщик. Договориться с группой, договориться с заказчиком, договориться с самим собой еще неплохо было бы, да? Потому что вот там, этаж вот что миссии... Сознание себя и своей роли в этом мире, он тоже присутствует. Я вообще э, писал это дело, да, и есть у нас, у меня такая небольшая книжечка, называется «Бизнес-тренинг от Ада Я». Э, если на рассылку мою не подписывались, да, я сделал рассылку для тренеров, вот при подписке я ее прям даю в электронном виде. Сделать это можно на странице программ подготовки бизнес-тренеров, да, и прям первым письмом об этой книжке прийду.